Всем привет, с вами Дмитрий Русул И в этом видео я хотел бы поделиться с вами Как сделать довольно быстро средствами Logic Классический и всем известный эффект Гейтированного ревера прямиком из 80-х Который в то время очень активно использовали на барабанах И в первую очередь на снейре и я хочу показать не просто, как такой в память из прошлого или дань уважения прошлому. На самом деле, этот эффект до сих пор очень актуален. И в последние годы он, можно сказать, переродился и стал активно использоваться во многих жанрах. Конечно же, в поп-музыке, потому что последние годы активно прям популяризируется вновь музыка 80-х, только с таким немножко переосмыслением. А звук 80-х без гей-ревера вообще представить невозможно. Uh, ну и конечно же музыка 80-х до, до сих пор звучит на радио, можно ее услышать везде и в подборках, в плейлистах. Поэтому актуальность никуда не девалась. И на самом деле этот эффект можно использовать как спецэффект, uh, например, на каких-то брейках, uh, даже в танцевальной музыке, в современной музыке. Но самое главное, uh, второй. Момент применения этого эффекта это саунд дизайн, потому что у вас может быть какой-нибудь коротенький, недостаточно внушаемый доверие, скажем так, или плотность мощи сэмпл снейра, он вам может быть нравится по характеру, но в миксе он может быть недостаточно мощным, недостаточно внушаемым, Вам вы пытаетесь на эквалайзере что-то накрутить, получается только грязь, ну то есть много есть проблем. И вот благодаря gate ревер вы можете усилить даже слабо звучащий сэмпл в миксе сделать его более таким пробивным плотным и при этом не обязательно вот включать тот самый эффект 80 где там огромный какой-то огромное эхо разлетается влево вправо то есть вовсе нет это такой можно сказать инструмент э, современного продюсера которым можно использовать по-разному давайте покажу о чем идет речь у меня здесь такой есть паттерн классический давайте его послушаем И давайте послушаем отдельно снейр. Ну, классический снейр, такой довольно коротенький. И его вот эта вот маленькая длина звучания самого снейра позволяет, собственно, больше поэкспериментировать с ревером. Как это работает? Давайте откроем микшер. У меня здесь уже есть шина созданная с хроморевером. Хромовербом, и я взял специально большой холл э, с отражениями, чтобы у нас сгенерировался огромный хвост. Давайте послушаем, как сейчас он звучит. Я включаю... Тут, конечно же можно еще подправить хвост можно сделать какие-то изменения также можно сделать даже хвост побольше ну вот я в принципе сошелся на таких настройках но тут вся суть конечно же не в этом вся суть из понятно из названия это гейт то есть после ревера у нас предполагается использование гейта и собственно я ставлю но из гейт из лоджика но здесь есть один нюанс. Сейчас я вам его покажу. Вот сейчас сайдчейн, вы уже заметили, у меня был выбран. Я его сейчас убираю. И, в принципе, у нас... Давайте послушаем, как сейчас все звучит. Особо ничего не происходит. То есть, да, мне нужно как-то будет threshold ставить куда-то выше... В принципе можно конечно найти какую-то золотую середину и создать тот самый эффект но это не очень удобно иногда бывает потому что у снейров бывают какие-то дополнительные брейки еще что-то и вот при таком раскладе то есть у нас сейчас но из реагирует именно на сам хвост то есть как только хвост ревера э, падает ниже определенного уровня но ну, в данном случае там ниже 26 дБ, тогда у нас собственно гейт закрывается то есть э, мы привязываемся в данном случае к хвосту хвост может быть разного уровня, он может быть дольше э, по громкости тянуться, и из-за этого контроля не так много. А вся фишка именно в сайдчейне, то есть мы в качестве управляющего сигнала будем использовать не хвост ревера, который у нас генерируется ревербератором, а именно сам удар снейра. То есть я выбираю просто инструмент, снейр, в данном случае снейр один. И вот теперь, то есть я могу так настроить треш То есть мы видим, что именно в момент удара снейра у меня э, гейт открывается. А дальше вот с помощью атаки, холд и релиза мы как бы делаем огибающую э, до того, как э, наш гейт закроется. То есть мы таким образом можем дать немножко времени позвучать нашему вот этому длинному большому реверу. Я могу, конечно, поставить холд и релиз на 0, тогда у нас будет прям практически сразу, как только Снейер гаснет, у нас будет сразу гаснуть вместе с ним ревер. Ну, сами понимаете, смысла... В таком ревере нету А вот как раз за счет холда и релиза Мы можем воссоздать вот тот самый эффект э, Из 80-х И его даже подстроить немножечко под темп песни причем при этом э, чем больше у вас будет размер самого ревера, тем более массивным будет вот эти вот, ну, здесь сколько у нас получается, 190 миллисекунд общего звучания ревера, тем он будет мощнее, потому что чем дольше вот этот хвост, тем он как бы получается у вас мощнее. Единственное, что он может, вот этот хвост уже наслаиваться на следующий хвост, следующего удара, поэтому здесь, конечно, стоит, особо там перебарщивать не стоит, там какой-то слишком длинный хвост делать, но вот где-то 2-3-4 секунд достаточно, чтобы вот этот эффект получить. И таким образом, то есть, подмешивая этот эффект, я могу вот свой даже Снейр, вот сейчас я убираю этот эффект а, полностью. То есть я могу за счет хвоста и его характера, и его эквализации, мы не забываем, что мы можем поставить здесь еще эквалайзер дополнительно, чтобы оставить те частоты от ревера, которые нам нужны. В этом и есть преимущество, в том числе использование ревера на параллельной шине. Мы можем, как бы, то, о чем я говорил, наш жиденький такой, может быть, немножко там какой-то недостаточно мясной снейр превратить в более внуш... внушающий, то есть он будет больше пробивать. Звук через остальные барабаны, или там через бас, через вокалы, через гитары и так далее. То есть э, тоже такой довольно интересный эффект. Не обязательно его использовать вот именно как э, классический такой гейт-ревер. Ну, либо мы можем, конечно же, всегда его использовать и так. Ну, а если мы хотим использовать его на нескольких инструментах, то в качестве управляющего сигнала уже нужно будет, конечно, выбирать некую сайдчейн-группу. Для этого, вы наверняка знаете, нужно просто отправить те элементы, которые мы хотим использовать, на отдельную сайдчейн-шину. Для чего это нужно? Вот, например, если я сейчас включу томы, вот давайте посмотрим на паттерн. У меня вот здесь в конце паттерн. Нет удара по снейру, то есть у меня идет брейк, по сути, по томам, а удара по снейру нет, и, соответственно, мой noise Gate в принципе, не будет открываться. Вот давайте послушаем. То есть мы слышим, что у нас томы играют, э, у них есть посыл на ревер, но ревер никак не реагирует, потому что э, ревер ждет команды от снейра, а снейра в том месте нет. И поэтому, конечно, нам придется объединить вот эти звуки, которые мы хотим посылать на этот ревер, в отдельную шину, Давайте создадим ее, назовем ее сайдчейн. Обязательно ее нужно отключить, чтобы она не выходила никуда, то есть, чтобы она как бы заканчивалась сама на себе. Делаем максимальный посыл. Для этого просто нажимаем Option и кликаем по шине. Давайте их выделим вместе. Нажимаем Option, кликаем по шине, и у нас ставит в ноль. И, соответственно, в ноисгейте мы уже выбираем не снейр, а шину и выбираем в данном случае третью шину, куда у меня приходит снейр том 1, том 2, том 3. И вот теперь на этом брейке у меня собственно ноисгейт будет открываться в том числе и от томов, а не только от снейра. Давайте послушаем. Кстати, можно варьировать, то есть можно, например, делать меньший посыл на сайтчейн управляющий, чтобы томы, так как они более громкие и более, скажем так, массивные сами по звуку, нежели снейр, то иногда вот мы слышали, что ревер начинает немножко как бы заводиться. Но так или иначе, это такой может быть спецэффект. Либо мы можем, например, не отправлять э, томы как управляющий сигнал, то есть у нас сейчас опять э, ревер не будет реагировать на томы, но при этом мы можем в какой-то момент прописать снейр, и на отдельный конкретный удар у нас том окрасится ревером. Давайте посмотрим, как это работает. То есть за счет этого у нас вот именно этот удар тома вместе со снейром становится такими как более мощными. Это может сработать как такой некий акцент дополнительный в брейке. То есть опять же с этим можно э, экспериментировать, выбирать... Те настройки и тот характер общего звучания который вам нужен под вашу композицию конечно же не обязательно там воссоздавать какие-то классические эффекты но просто знаете что это довольно вот так легко делается такой довольно э, ну простой манипуляции с помощью маршрутизации параллельной и все это очень легко работает настраивается и еще раз повторюсь можно использовать не обязательно как классический эффект а также и как такой некий элемент саунд дизайна Именно для самих сэмплов Если они недостаточно мощно звучат Потому что ревер, конечно, придает определенную весу И опять же, экспериментирую с разными типами ревербераций С разными типами плагинов с самого ревера Можно получать очень интересные тембры И, собственно, обокачать ваше звучание Ну что ж, на этом это видео подходит к концу Надеюсь, вам было интересно Пишите в комментариях подойдет ли вам такой эффект в ваши песни. Если остались какие-то вопросы, также пишите. Подключайтесь к нашему телеграм-чату, в котором я всегда отвечаю на вопросы. И увидимся с вами в следующих видео. Всем успехов в творчестве. С вами был Дмитрий Урсул. Всем пока.